Привет! С вами Виктор Бондолет, автор многих рубрик, не буду уже описывать, уже немножко устал. Можете зайти на мой YouTube канал и там увидеть плейлисты, которые есть. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о том, что с вами будет случаться, когда вы придете в сетевой маркетинг. Как мой спонсор очень интересно выражался. Он стоял на сцене и спрашивал в аудитории, вам уже сказали, кто вы? Вам рассказали уже, где вы, я думаю, у вас то же самое, вам будут говорить, что вы в секте, вам э, говорили, либо будут говорить то, что вы в финансовой пирамиде, то, что вы такой же псевдо -предприниматель, как многие, которые что-то делают и что-то не получается и так далее, и так далее, и так далее. Э, это будут говорить те люди, которые подразделяются на несколько типов. Э, ваши родственники, очень близкие люди, будут так говорить для того, чтобы вас предостеречь чтобы э, вы не делали э, ошибок для того, чтобы у вас жизненный опыт сложился э, легко, то есть ну вот как ваша мама и папа берегают вас для того, чтобы вы не попали в какую-то яму, то есть они вас любят и они вас оберегают. Далее, второй тип людей это те, которые вам завидовать будут. Вам будут завидовать, за вами будут наблюдать. Они вас не будут верить, но будут за вами наблюдать, и со стороны. И как только они увидят за вами движуху, они будут постоянно комментировать, постоянно вас оскорблять, постоянно будут пытаться вас задеть за что-то, э, усмехаться. Но в глубине души, поверьте, у, у них настолько жмет одно место, потому что вот у вас что-то есть, вы до чего-то что-то стремитесь, а они, вот они только могут бла-бла-бла, кря-кря-кря и так далее, и так далее. Третьи люди это те, которые фомы, фомы, фомы, фомы, фома, фом, фо, фомы или фом, фома неверующие, да. Эм, они ничего не видят от дальше своего носа. Их, их жизнь, их вот судьба наделила острыми языками для того, чтобы они не могут как пресмыкающиеся, сдвинуться с места и двигаться до своих целей, но они могут лялякать очень остро, благодаря которым могут чесать одно ехидное место свое, но они могут настолько больно вас укольнуть, потому что они очень подвешены на свой язык, хотя в жизни вообще ничего не добились. Приведу пример. Могут писать такие ребята, типа... Я приведу свой пример. А чего? Мне бывает, пишет один парень, я бы тоже стал интернет-предпринимателем, если бы я хотел э, своим языком надурить людей. Но так как я, я не хочу дурить людей, я работаю на государственной работе. Обалдеть! То есть, вот тут такая головоломка, что у меня же мозги начинают пухнуть, и ты просто-напросто э, не знаешь, что на это ответить. Просто вот стоит промолчать. Иногда стоит промолчать. Но что я вам скажу? Вы всегда должны быть э, горды за тем, чем вы занимаетесь. Вы должны уважать то дело, чем вы занимаетесь, и отстаивать свой бизнес, отстаивать до той степени, потому что, вот представляете, вы открываете ресторан, вы открыли какую-то империю, вы что-то создаете, и если вы начнете позволять кому-то это рушить, вы потеряете все, вы потеряете надежду, вы потеряете мечты, цели над тем, что вы кропотливо работали очень долгое время. Идите и держитесь за свою цель, не, наблю... не обращайте на ребят внимание. Будет таких много, 90% всех ребят отвернутся от вас, либо просто будут нейтрально за вами наблюдать, иногда посмеиваться. Но как только... Полгода, год, два года, три года, неважно сколько пройдет, проигрывает тот, кто останавливается. Запомните, вот это вот одна интересная фраза. Если вы продолжите идти дальше, неважно как вы идете, медленно, быстро, сколько вы ошибок делаете, но все равно вы добьетесь своего результата. И вот те люди, которые за вами будут наблюдать, они потом придут, будут одалжить у вас деньги, у вас будут с уважением к вам относиться. Многие останутся при этом же мнении, многие будут оскорблять, но придут еще 20% с этого окружения, которые построят вместе с вами еще отличный бизнес. С вами был Виктор Бондолет. Я верю, что это видео было для вас полезным. Ставим лайк, делитесь с вашими друзьями, неважно, где вы его смотрите, чтобы как намного больше в вашем окружении людей стали успешными. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, чтобы первым получать все новые видео на мой блог. Скачиваем мой курс бесплатно «Думайте действовать как топ-лидер за 30 дней». И до встречи в следующих видео. Пока-пока.